Ну, люди уже отучились, уже сдали. Ну а для чего, что они растеряли здание, что. -то? Игорь Болдарев поменял водительское удостоверение около трех месяцев назад. Мужчина признается, рад, что сделал это именно сейчас. Ведь, возможно, через год, чтобы заменить документ, придется не просто предоставить медицинскую справку, но и заново сдавать экзамен по теоретической части. С таким предложением выступил Союз автошкол России. По мнению председателя Александра Очкасова, водители, которым сейчас необходимо менять права, получали их в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим. Игорь Болдарев с этим категорически не согласен. Поэтому, если... Человек учился, он это знает. Но нововведение. Они же эти нововведения ну, не меняют все правила целиком. А Какое-то дополнение, но ну, какие-то знаки новые. Мнение красноярцев в этом вопросе разделились. Для кого-то такая мера кажется действенной. А вот водители со стажем рассказывают: они и так придерживаются правил дорожного движения. Поэтому очередная проверка знаний им не нужна. Зачем? Большой опыт уже. Для чего я сдавать заново? Заново сдавать, потому что правила уже меняются. 50 на пятьдесят. Есть те категории, которые обучаются в достаточно долгое время. То есть, Я считаю, что здесь можно и не сдавать. А те, которые проходят быстрые курсы обучения, я считаю, что это нужно проверить. Специалисты красноярских автошкол однозначно поддержать московских коллег не могут. С одной стороны, говорят, некоторые водители действительно за столько лет забывают правила дорожного движения. Однако, с другой стороны, в правила вносят лишь поправки, а не глобальные изменения. Поэтому существующие не сильно отличаются от тех, что были 10 или 15 лет назад. Плюс есть категория водителей, скажем так, старшего возраста, которым в силу... Ну, своих возрастных особенностей, будет довольно трудно пересдать, исходя даже не из того, что они не знают правил дорожного движения. Их может просто напугать сдача с использованием компьютера. Ну, то есть это уже будет достаточно, чтобы люди не смогли сдать. Федерация автовладельцев России, рассказывает общественник Егор Фролов, несколько лет назад вносила предложение фиксировать на камеру то, как ведет себя курсант в машине во время экзамена и как смотрит за нарушениями сотрудник ГИБДД. Ведь впоследствии это позволит понять, сам ли сдал экзамен будущий водитель или ему подсказали. А предложение Союза автошкол считает общественник интересным исключительно школам. На сегодняшний момент, если водитель лишен водительского удостоверения, при получении нового водительского удостоверения он обязан заново пройти обучение, заново сдать экзамены. Ну, видимо, автошколам это понравилось. И, ну, и в связи с экономической ситуацией автовладельцы меньше стали покупать автомобили, меньше стало появляться новых водителей. Автошколы, видимо, рассматривают такой вариант, чтобы всех автовладельцев заново загнать в автошколы и заново обучать на водительское удостоверение для того, чтобы получать прибыль. Сдавать экзамен на права раз в десять лет пока всего лишь предложение. Документ сейчас находится на рассмотрении в ГИБДД. Инспекторы должны внимательно изучить аргументы общественников и принять решение, быть или не быть проверки знаний. Екатерина Деревянко, Сергей Кашин, Вячеслав Казаков, Афонтова Ва новости.